Ребят, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт. Я давно не выкладывал видео со своих объектов. И сейчас на данном примере расскажу, что у нас здесь происходит. была задача подготовить площадку под строительство большого складского комплекса, значит, была подготовлена ну, не нами а другой организацией разрешительная документация, перечетная ведомость, порубочный билет, комиссионная выплата, вот. дальше зашли мы заключили с заказчиком договор, нам значит, сделали график работ и мы по этому графику работ уже начали производить вырубку, выпиловку, раскрежовку, сортировку и раскорчевку что остается после нас? После нас остается ровная, подготовленная площадка, на которой можно уже производить земельные, ну, земельные работы. Выемка грунта, фундаментная работа. Мы стараемся работать с опережением, как в данном случае. То есть у нас был поставлен график, но мы сейчас перед Новым годом стараемся опережать побыстрее уехать на новогодние праздники домой. Поэтому работа ведется с опережением. У нас для этого есть вся необходимая техника. То есть на данном объекте работает три единицы техники. Это мульчер, экскаватор-погрузчик GCB и гусеничный экскаватор с корчевателем, который мы привлекли от моего друга Максима, вы смотрели уже выпуски. Работа у нас ведется с 8 часов утра до 5 вечера. При необходимости ребята задерживаются. А гусеничный экскаватор для того, чтобы ускориться у нас работает в две смены. Кстати, я себе также покупаю гусеничный экскаватор GCB 205 с такой же навеской корчевателя, которую вы увидите обязательно в следующих выпусках. Так что можете подписаться и вам придет уведомление наблюдайте следите за моими работами с какими сложностями мы сталкиваемся на таких объектах и вот сегодня мы столкнулись одна из трудностей это то, что у нас на Валтре стоит сельскохозяйственная резина. И на строительных площадках, если вот ну, в данном случае подготавливаем под строительство, встречаются арматура, колеи всякие разные. Вот сейчас под снегом их не видно. И мы прокололи колесо. Если будет без камерка, то это будет посложнее по ремонту. Если камерка, то ну что, нужно будет извлечь камеру и повести ее заклеить. Или просто поставить запасную. На ВАЛТРУ, кстати, подходят э, камеры от трактора МТЗ-82. Вот. Помимо колес у нас еще защита. Значит, сломалась скоба. Вот. Скоба у нас подходит от УАЗика, значит, который ставится на рессоры. Вот мы уже приспособились к тому, что можно быстро поехать, купить, заменить. Вот, скобы часто летят. По колесам, конечно, если будете выбирать, то лучше выбирать лесную резину Nokia. Это когда отработаете уже на сельскохозяйственной и все-таки решитесь перебываться, покупайте Nokia. Вот. На сегодняшний день у нас две поломки. Поломка на нашем тракторе, на Valtra T193 и поломка на экскаваторе э, гусеничном Камацу, который с корчевателем у нас у него сегодня порвался шланг ребят сейчас поехали и, ну, я думаю поменяют и дальше станут в работу с чем мы еще сталкиваемся очень часто бьются стекла, лобовые, боковые на дверях Предлагаю сразу тем, кто будет на валтре работать, снимайте передние крылья ну, с поворотниками, потому что крылья тоже очень часто отрываются, ломаются, бьются фары. Если дополнительно какое-то освещение ставите, думайте, где вы его будете ставить, так чтобы там от палок, от веток или от кусочков там, стволов, то, что будет лететь щипа, чтобы это не оторвалось. Я хотел бы выделить такие особенности работы, значит, в зимний период. Если температура будет минус 15, минус 17, мы уже работы приостанавливаем. Гидравлика похуже работает, что на экскаваторах, что на тракторах. Поэтому мы все-таки стараемся работать в более-менее таких, в нормальных погодных условиях. Работаем мы, если, допустим, у вас есть заказы, вы хотите к нам обратиться. Мы готовы выезжать по территории всей России. Готовы браться за маленькие объекты, но они, соответственно, будут стоить дороже. И готовы браться за масштабные большие проекты, они оцениваются отдельно. Выезд у нас бесплатный, звоните, пишите, можете задавать вопросы в комментарии. Также можете писать мне в WhatsApp на номер телефона 8 925 575 5929. Какие еще были сложности? Значит, у нас здесь в некоторых местах была старая канала. канава. Вот. Для того, чтобы нам переехать через эту канаву, нам приходилось ее засыпать. То есть немножко поработать с дорожным покрытием, как говорится, таким грунтовым. У нас есть экскаватор, погрузчик, который сам под себя подготовил. Мы работы все выполнили, за собой прибрались и эту канаву дальше прочистили. Немножко об этапах работы. Поступил заказ выехал специалист, произвели оценку стоимости этих работ. Наше предложение оказалось конкурентно способным. нас об этом оповестили. После этого выезжаем обратно на объект, еще раз осматриваем, и дальше идет стадия заключения договора. Договор заключили, обозначили сроки, график выполнения работ. Дальше выезжает бригада. Если значит, это где-то в отдаленности от нашего территориального расположения, мы снимаем на месте квартиру, дом, приезжает бригада, заселяется, утром выезжают на работу, начинаются выпиловочные работы. После выпиловки, э и сорти сортировки и раскряжевки приступает GCB к работе. GCB-30X, эксквадр погрузчик, начинает вытаскивать бревна, складирует их значит, в кучки. Порубочные остатки ветки подгребаем в небольшие кучки. Подъезжает мульчер, начинает все это мульчировать. Дальше вступает в работу гусеничный экскаватор с корчевателем. Извлекает корни из земли. Расщепляет их на мелкие части. После расщепления корней мульчер подъезжает и приступает к работе и полностью измельчает все это. Какой будет результат работ? Результат работ. Полностью выпиленная древесно-кустарниковая растительность, извлечение корней, планировка. При необходимости, если нужно, мы вывозим бункерами щепу. Если клиенту это не нужно, как в данном случае, щипа остается. Порубочные остатки стволы остаются также в кучах.